Как видео влияет на решение покупки? Если у вас есть хорошее продающее видео, оно снимает множество вопросов, то, конечно же, это видео влияет положительно. Почему? Потому что когда к вам приходит человек купить товар или услугу, у него есть масса вопросов, и при помощи видео вы сможете их очень быстро закрыть. То есть вы этим видео отрабатываете возражения. Что это за товар? Что это услуга? Что оно приносит? Какую пользу она не принесет? И сколько она стоит? Оно, видео показывает ваш товар или вашу услугу с самого выгодного ракурса, и поэтому видео помогает вам продавать. Если хотите узнать больше, обращайтесь к нам по этим контактам. Пишите, звоните, приходите и подписывайтесь на канал Видео для бизнеса.